Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Добрый день. Спасибо, Спасибо пожалуйста. Дорогие друзья, я сердечно поздравляю вас с большим событием не только в жизни города Новосибирска, Сибири, Дальнего Востока, но ну и всей страны. Новосибирский театр оперы и балета, Академический театр оперы и балета. Это единственное учреждение федерального значения такого уровня на всю Сибирь и Дальний Восток. И это, конечно, большое событие для труппы театра, для музыкантов, для артистов, но это большое событие и для жителей города, для всей Сибири, для всех людей, которые любят, ценят, понимают театр в России, знают, что значит театр для каждого жителя нашей большой страны. Когда вчитываешься в странице истории театра, то они действительно поражают, ну действительно. Осень 1942 года – тяжелейшие бои на фронтах Великой Отечественной войны. И именно в это время советское правительство вносит театр в список наиболее приоритетных строительных объектов СССР. Невероятно, но факт. И этот факт говорит о том, как высоко ценился всегда театр в нашей стране. Мы всегда понимали, что в основе силы духа народа, в основе его побед мораль, нравственность, духовные начала. И именно укреплению этих духовных начал, их развитию и призван служить театр. Новосибирский академический театр оперы и балета, как я уже сказал, это единственное учреждение подобного рода федерального значения. Но дело не только в его формальном статусе. Дело в том, что все эти годы театр был по-настоящему духовным центром в Сибири и одним из духовных центров России в целом. Я, поздравляя трупу театра, хочу выразить надежду, что вам удастся сохранить самые лучшие традиции, которые заключались в бережном отношении к театральной школе, к классике в сочетании с новаторством. Хочу пожелать вам успехов на новой сцене, на, новой, на обновленной сцене. И только что мы говорили с руководством театра, с руководством министерства, думаю, что Пора возобновить традиции полноценных гастролей театра не только в городах Сибири и Дальнего Востока, но и в столичных городах, включая Москву. Обещаю, что предприму все усилия для того, чтобы оказать вам в этом содействие. Желаю вам всего самого доброго. Поздравляю вас. Спасибо большое.